Ага. О! Волковка, Что, сука? Ха-ха-ха-ха! Димка! Ты где? ты Твои же Димон! Твои нычки опять же! Да? Или у вас там... Да вот, потом вот, дверь открылась. на, нахуй. <сíck> <сíck> Не, бля, я там сижу. <сíck> я <сíck> уже нычку нашел. Димка, я нашел нычку сразу. Че нашел какую-нибудь? Есть, они сразу показываются. Да? А, я не знал. Ну ладно, да. хрен с ним. Вот если назад ползёшь, они не показываются. Если перед ползёшь, то mm -hmm. не показываются. Ну я тебя вижу, вон а панкиллеры лазит. А чё? Тут гранаты бесконечные, нет? Ты знаешь? Блэд, <плэд> я долбоёб. <плэд> а, не, бесконечные. Да, бесконечно. Я кинул одну гранату. Я уже нычку нашел сразу. Я говорю, я сразу нычку нашел. Причем? А. Братишка, я там. Медалист. Короче, видите, где смонки летали? Ну, там я. Короче, я на лестнице, там. Я слышу топа нету, где ты? А что за бред? Почему... А почему гранаты не работают? А, здесь Димка, похоже, делал метика вот здесь. Сбеги, Фокс, сбеги. А, я тебе братку закинул! Здесь а? Здесь. О, а чего у тебя хп так мало? Ты чё свалился? А? а, ноу клип работает? Да, работает ноу клип. Работает? Да. Ай, блядь, я свалился, дурак! Я проверил, я просто на дурака проверил. Все, Женька меня не найдет уже, точно. Но если ты меня, падла, не подкатишь. На втором, я на втором. Смокин. Сам себе задумил. А что не работает здесь ничего? Откаты. Да, лучше изучили, я просто с первого раза попал сюда. На нычку. А где ты там сил? А, ты там сил? Серьезно? Штопа нет? Шопа не. А ты-то как можешь слышать? А я плыпал. Наушницы хорошие. Ну конечно. А я могу двери захлопать? Да. Дяка, слышишь, двери хлопают? Да, конечно, ты у меня мониторишь. Да, ты у меня мониторишь, потому что... Да? Яга, ты прям передо мной топаешь, я прямо слышу прекрасно. На первом этаже двери. О, о, о я Требора вижу, вижу, вижу его. Что ты там нычишься, я же вижу. Я тут, я там перед тобой, я тебя вижу. И что ты там залез опять туда? Вылези оттуда ла. его. Ну телепортнуло! Его? Да! Куда? Куда? Я не знаю! <звук> Тревор, я здесь! Джека, к двери подойди! Она закрылась. А, эм, типа кому? Да, братан, там дверь закрылась. Дима, Дима, Дима, Дима, не рискуй. Димочка, Димок. Не, Дима, Дима, Дима, стой. Я здесь. Дима, я здесь. Ну ладно. Хаси-то вот. Нимочка, дымок, здесь два телепорта. Я на а чё куда телепорт везёт? Блять, на улицу. Вот я лох. Да, это я бью. Кто-то передо мной топает. Не-не-не, сюда. Да-да-да-да. Я бегу. <тро и> а, за мной Тревор бежит. Да. <тро и> опа. А -а -а. <тро и> да. Чему эти террористы победили? О, ни хрена себе! Димка, то бесконечные эти хилки. <решит> тебе дать хилок? Дима. На. Пошли да на хилку! Скажи, да, да. да? Давай. А, здесь вверх? Да, на, на тебе, хилку. А, это это, по Лови. Вот хилка. Как это? А! Все, короче, точку Вс, вс-вс, я забрался. Вс, я забрался один. Рой, не с раза, да, Нет, конечно. нет Не-не-не, я пытаюсь. Ну-ка, на т не Не-не-не, здесь нету. А! Меня наверх выкинула. Какой телепорт? О. А я все, застрял. Маньяк вышел. Родишка, если меня найдешь, не убивай, пожалуйста. Он в доме. Он в доме. Ой, я Тревора видел! Уииии! Аааа, -а, облегчился. У меня один КХП не осталось. А что он там делает? Тревор, я тебя вижу рядом. Да понятное дело Блин Он где-то рядом От тебя или от меня? Да фиг его знает Похоже за меня А как тут карнизным червем быть? Ладно, я в свою тянучку пробежал. Я прям перед ревором пробежал! Прям перед лошадкой. Жака, знаешь где медалист? Я там. Написано медалист. Медалист? да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. серьезно? серьезно? о бля! возле меня этот маньяр хует ага опа он уже тебя оказался? Что, я не нашел нашел? короче где Женька раньше был ай блин ну вообще сомн Я пьяный Проверь просто. Вы вот вы я Попал. на бутылках не люблю, знаешь. Главное к монику не попасть, а то жопа будет. <свист> <свист> <свист> а, вот против телепорта а <связать> <у нас> ты? <связать> <связать> <связать> <связать> а ты чё, умер? <связать> ты чё, умер? Я, да. так, <связать> ты, подоед я застрял чуть -чуть. <связать> ах ты чуть-чуть а чё там, кстати, мне меня тут телепорт не интересный просто телепорт женька догадай где я <свист> я долбаю <свист> <свист> а! да ты знаешь <свист> ее ты в нее заходил это телепорт помнишь в локацию эту долбанную так шо за нах долетаем долетаем Да, ну, да, ты был в этом паркуре? Да. Я там. На бутылочку сейчас присаживаемся. Там. Ты видел? Ты заколебал эти чипсы есть, а... Не жари чипсы мои. А, -а, -а, -а! У -у! я лох, недолетающийся. Ты специально, да? Сейчас еще легче кстати бегать. <соспорка> да на паркур, блин, Женя, ты там был <соспорка> <соспорка> <соспорка> <соспорка> Не то слово. Да бля, бутылка <тачу> долбучая. Да почему? Блин, вот как хватум это делает, а, мне интересно знать. Так <тачу> же как сода. Да, я всю жизнь лошара А вот. Найди начало, Димон, покемон. Да ящики, вот А вс, я здесь. Чуда, Джека, uh -huh. стой! Uh -huh. На тебе ХП! На бери, ХП! Такого. Обе. Да, взял. Взял? Да. Вот тебе, вот. Ча, Димка ещ подберет, все хпшки будет. Есть, да? да? Я, я их там навалил прям чисто к целую кучу. Может телепорт здесь есть какой-то? Э. Yeah. А я тебя вижу, Тревор. Она тебя в харю. Ай все, пиздец. Пиздецок все сделал. Сам лоханулся, да? Димка, если чё, я в твоей унычке. Да. Как это не помнишь? О, а я шприц подобрал. Это мой сприц За О, -о, -о, -о! все, да. я в нычке. нормальный. Мои? Да. да, да, да. да. Что ты, что ты думаешь я там? Я, я же слышу, как ты топаешь. Я просто в другую это локацию там перебежал. Харе подглядывать, мои а не, не монитор, блин. Да! Но! Я вышел! Да, А я найду тебя! О, здесь никого нет. А я буду слушать. Где ты? Дима, стой! Догоню! Туда! Иди сюда! Не! Э, чуваки, я застрял! Я застрял! Женя, Женя, Женя, Женя, Женя. Я застрял! Ладно. Женя, ну Ты пропрыгал? Ты мне роплишь? Нет! Ёбаный рот! Я вижу тебя. Бля. Достану. Ножик в жопу засуну. Попробуй только... а, типа... Да блин! А, он, камень, подавил, да дебильный а, ты! <г 95> тест может она туда ведет думал допрыгнул <мышл> ну, ладно я понял я все понял Блин, ну три минуты это писец как тише. Тяжа... О, <крёпleme> <крёпleme> о, -о, -о, -о, -о, -о, -о! да он сдох. Он упал, Димка, это хана. Так, <д yakile> долбучая, она бутылка съезжает, <клуп demonstrating> она скатывается. Простыми прыжками. Да, блядь, ехал. Сосредоточились. Кстати, все в курсах, да. Херня, да она читерная херня, блядь, да. Я, я тут не Женя, это вот эта вот хрень. На ноу phải... Да? Да. пробел не работает. Ты видишь? Да бля, у меня пробел не работает, он мне залипание получается. Видишь? Я чисто вот допрыгиваю, да, вот. Без всякого вот этого. Он долбучий! Иди, соскальзывает! Ты, да ты дебильный! <свист> <свист> <свист> он у меня соскальзывает! смотрит! Сам ты лошара! Не ржи так! Дымонгаз! <свист> <свист> Нет, конечно, я на бутылке никогда не садился! <свист> не знаю, как вы, блядь, но мы похотел садились! Да не, ну ты так прям четко прошел, значит ты забился. <реш> шкинка, ты прям так сам говоришь! 30 секунд осталось. <реш> да ты дебильный, пробел! Ларобай, работай нормально! <реш> <реш> <реш> да, можно идти. Я потому что здесь же уже лох не <реш> дал. No ⁇ баный рот! О, мне нужно, чтобы вырежется, потому что там не считается... Шир ⁇ дно? <nor much discovery> <motivo> <inter kindergarten> <harborifies> Жека, ты петух! <реклама> Догоню! <реклама> да, а мне то, что снежок по лицу прилетел, <реклама> не очень был Нет, я имею в виду. <реклама> а, ну... <реклама> ну он ведь здесь... он чё-то не останавливался, бежал? <реклама> не, он бежал. Бля, да я не допрыгну здесь ни за что. Димка, ты уже пронрачился, да? <реклама> <реклама> <реклама> да ты пиздюк! Да как так-то, если... А ч ⁇ я? А ч ⁇ я? А ч ⁇ я? А ч ⁇ я допрыгнул? Димка, я могу схитрить. гляди Нет, а так не работает, Димка. Да ты. Да. Дима. Так, стоямба. Здесь тоже стоять. Дима! Чёстная, крыса! На тебе поморт. Да ты петух! Что? Ну все, другой маньяк теперь. Ч ⁇ нет? А ч ⁇ все заново уже теперь я? Ну все. Женька, переходи за маньяка. Димка, если я туда дойду, ты будешь вжать? на Б нажми а М М, М, да, Регор чего забрать? ага Димка, туда же. баный рот! Это я первый ребята, спрятались! А мы уже спрятались! Димка, ты тоже хорошо, сколько раз пошил? Я не долетел. Не, не, не, не, не только же Женька. Да, да, да, да, шутками. Женька, шурт, шутка, давай, давай. Подожди. Блять, я шу, я блин шутку забыл. Что ты? Шутка, шутка, шутка, шутка я забыл блин. Да ты ч меня чиркаешь? Нет, так нечестно. Да блин. Так, сейчас подожди, вспомни. Блин, я же не забыл, реально. Девушкин кот, ты мне просто спит. Это ты, ты, ты, ты, ты не Банки Сыдан говорил, у меня всегда стоит на стороне бутылочек. Пошли-ка выпили, а, пошли. Как же, блин. Баряй. А, ты за меня уже говоришь? Давай, давай, да блин, я шут. Да убивай, короче, вс. Ты придумал что-то нет. Гугл здесь не, не помню вообще-то реально, потому что я не выйду. Блять, ты заебал. Давай забыл с помощью. Ся два мужика голых, блядь! <соцентрический фон> ты ч меня режешь сразу? Ся два мужика голых и говорят. У кого лучше, лка, блядь, стоит? Ну это шутка! Да, у кого лучше телка стоит Ч, пойдет так? Нет? Так, пойдет? Или нет? Знаешь, Мы можем он не допрыгает. Да-да-да-да, кстати! У кого лучше телка стоит для Жека, но ты даже на эту шутку даже не среагировал. Колян, я даже Да ладно. баный рот! А-а-а! Тихо-тихо-тихо! Какая лучшая была в мире на Руси? Немка, блядь! Потому, блин, ну ты ч? не смешно было. А ч улыбийся? Я заметил, его прям при твоем носу стренял. Ни херах я! он заряд! Да харем меня резать! Ч с тебя резать тут прокуп? Нертит! <свист> если я стоял в песню, я бы не конечно <свист> <свист> если здесь... ну тут <свист> маньяк, тут, <свист> тут то что есть <свист> На последнее? <свист> да блять почему у меня скользит? ты <свист> <петухарь>. А ты <свист> чего уже <съебать? свист> я буду шпалом, а, мигит, <свист> <свист> <свист> Ну ты сипал, чекай. Ч, Вы Я-то.. Та у тебя жопа гаяня торчит вот здесь вот. А ч, он вышел? Я пошел на улицу. Уй, блядь! Пошел на юг. Ебать! За меня за задницу отпустится? Отлично. Н ⁇ хуй я вам Пошел на юг, Что, он за мной? Да. Все, все, все, все, контакт. все. все. Не к я Экзит, да. Я понял. Нет, нет. О, прям контакт. передо мной прыгает, прикинь, да? Прям чисто я вот. Я сейчас это, один как Да, я сейчас пойду в ту нычку, которая ты мне нравится. Уже <реж> Но, может, я не вижу, а ты потому что мониторишь. Нет, потому что я вот рядом с его. да я тебя вижу, ты мне засишь. <режит> Нет. Блин, <связать> хренаси прям перед тобой прыгнул, ты видел, да? <связать> Я чуть не обосрался там, прям. Black Desert. Я <связать> могу. Блин, как мне в окно попасть, Нет. А? <связать> <связать> Короче, я там задымил, Женька, будь сиди, матюк. Долбучий экзит. Вот. Да блин, у меня смок уже закончился, братан. Нет. Ты смотрел, он там кругами бегает, да? Жака, не там! Закрылась дверца, Женька! Интересно? А, интересно, почему дверца закрылась? Да, он знает! Да, он знает про эту мечку, это я ему показал! я там ему этот поставил макс о димка я там это метку ему поставил женя у тебя там метка стоит я дверку закрыл Да он хрен нас найдет а это моя нычка то да? От которой я отец с... с... ебывался <с grey> он такой я уже здесь знаю взял это и как я ее использовал <смех> подлюка жака я туда забежал дверца открыта а че он него бьет Прямо Просто... кидает Прям передо мной топает, а? Я тоже услышал. Ай я на... Ай-ай! Блять, я свалился! Да прям перед Женька свалился! Пошел он в жопу! Да, Все, я сбежал. Я от сбежал. Да, я был на чердаке. <voulais death pile sagt> я легко туда попадаю. Банихопом, да, запрыгиваешься. Ты там. Гля в этой нычке хреново. Потому что Женька там сидеть не может. Все, мы победили. Хорошо. <свистит> Хорошо. Короче, у меня еще нычка есть здесь. Что еще? Что еще? Как -то, как -то, Честно, вот эту? О, да. Вверху верху Вверху, которая? А не важно. Нет. Да мне похуй, что ты будешь. А к я туда зайти не могу? А, все зашел. Только к не подходи. Чего? Да я Женьке говорю. Ну, пустота, это... <свят> <свят> вон, ты затроллин. Их отпизел ушел, называется нашел, Я да? Доми <г annihilation>? сейчас, сейчас Димка будет один шум, Но, слышать. То, то, что... Я как вантум будет ролик. Ты это слышишь, да? А вот и слушай. Дальше, мы, на... мы нашли ничку такую, это я ее нашел. Толженька ее нашел. Ну, ты тоже рук слышишь? Прям ты рядом поедаешь. Да? В какой нычке? Жека, сваливаем! Он нашел! Он нашел! Ты сбежал? Да Жека, он нашел! Мне пофигу, я по лесу бегу. Где-то рядом. Блять! <сих> <сих> <сих> <сих> <сих> <сих> <сих> <сих> Короче, вот чтоб наебать его. Чего? О, нихуя ч нашел? Нихуя себе? Нихуя себе! Яху! Да все, Димка, ты мне... Ты короче, меня, ты ты короче, меня ты... не найдешь? Саму крышу? Да. Да бля, я могу в нее попасть. Ты Уверен? блять сука. За мной бежит. Пошел на юг. где-то ищи не Скажи, ты на, первом, или на, этаже? на третьем блять не это не не то дима первая твоя нычка да? Я там? Серьезно? Нет, я там? 5. не вижу, что... Сука запахнулся. Ага. О, лапа, Что, сука? где? Твои же нычки! Димон, твои нычки опять же! Да? Да вот, вот дверь открылась, на нахуй! Не, блин, я там сижу! <смех> да я там уже твои нычки. <смех> я <жду тебя>. О! <смех> Жака, ты ч ⁇ лежишь здесь? Я маньяк. Не, ну, блять, я затролил жестко. Не, ну, блядь, я затролил жестко Димку. Питушка, в на морде, да? Блять, я дымовуху кинул. форс и висит туда тьфу я дерьмо я дышу в нычку не боишься? а не боишься что найду? Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль, я прохожу. Что? Да ну. Да, ты меня не найдешь. Сейчас я подожди, подожди, только три почти. Сейчас три его я до. Сейчас голосом что? А я новичку нашел. Заголовик, да. Чего ты? Ты прошел эту? Пацаны, я спалили? Ты где, падлик? Я тебя вижу. В смысле? Ты где? А, вон! Ох! Жека, лови ваш я же тебе! я не мне! Понять не могу делать! Смотри! А что Она с улицы. Смотри, ты уже как стороны. Бля, да где это, это нычка? Колян, я вот он, смотри, сейчас ты. Хм. Ни хрена не понимаю, а? Я живу вижу, я боюсь, что и, и Как А вдруг я могу? Может назад А тут там поле пройдет. Ни хуя ты читер ебасы! Я так знаю в ничке. Да мне пофиг значит, может может быть это там. А ты не пройдешь и не туда? Максимум за четвертый. За пятый это пропис. Отвечай. Ты не пройдешь? Ха, да сука. Ну если пройду, же, сука не знаю. Ну ты сам дни в ту дырку там дыр. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, Коля. Стой, вот замри. Вот она я. Стой, слухай. Я тебе могу сказать, что моя стрелечка с А ты нахер хилиса, Коля? 100? Потому что у меня 100 хп осталось 100? Да домик а? В доме а? На втором, На это а? На первом, На первом. <соскоп> Иди Захуяр Конечно я не опасен. Все, вы победили.